отдыхайте более продуктивно. Большинство людей думает, что релаксация – пустяковое дело, для этого стоит лишь откинуться в кресле и закрыть глаза. По существу лишь те, кто исследовали природу подлинного расслабления, могут понять, что такое релаксация. Многие полагают, что если они ложатся спать, то это означает, что они отдыхают. Однако, если вы предварительно не освободились от мышечных, эмоциональных и умственных закрепощений, у вас не будет полноценного отдыха. Несмотря на внешний комфорт, а внутренне, они остаются наедине со своими стрессами, которые проявляют себя весьма своеобразно. Одни продолжают усиленно забивать гвозди, другие поглаживают подбородок или почесывают голову, третьи постукивают ногой или барабанят пальцами, четвертые вышагивают туда и сюда или курят, выпуская дым кольцами. Внутренняя напряженность явно выдает их. Во время сна... Проблемы не оставляют их в покое. И утром они чувствуют вялость, пытаясь взбодрить себя сомнительными стимуляторами, которые, однако, не устраняют напряженность в мышцах, в чувствах и в уме. Лишь йога-нидра способна сделать это, так как представляет продуктивную и эффективную форму психического и физиологического отдыха, несравнимого ни с каким сном. Тот, кто действительно практикует йога-нидру систематически, вскоре прочувствует разницу между йога нидрой и сном. Лишь один час таких занятий равен четырем часам доброго сна. Великие йоги прошлого и настоящего смогли пробудить в себе весьма незаурядные способности за короткий период жизни отпущенный человеку на этой планете давно известно что бессознательный сон существенно отличается от сна бдительного или сознающего именно это преимущество бдительного сна использовали многие выдающиеся люди для достижения своих целей так например наполеон Накануне решающей битвы приказал не беспокоить его в течение 20 минут, ни при каких обстоятельствах, удалившись в свою палатку и растянувшись на громадной шкуре медведя. Он сам, того не подозревая, погрузился в состояние йога-нидры, и вскоре раздался его громкий ритмичный храп, нарушаемый лишь звуками битвы. Ровно через 20 минут он проснулся сам и неожиданно появился перед своими преданными и доблестными воинами, свежий, вдохновенный и полный сил. Вскочив на свою лошадь, он бесстрашно повел свою армию к решающей победе. В секрет трансформации Практикуя йога-нидру, мы не просто отдыхаем, но реструктурируем, преобразовываем личность в целом. С каждым новым занятием мы сжигаем старые самскары, привычки и тенденции, чтобы возродиться обновленным к новой жизни. Этот процесс не только быстрее, чем иные психотехники, приближает нас к позитивным результатам, но сами результаты эти очевидный и долговечный. Я вам расскажу один случай, связанный с арестантами, и надеюсь, что этот пример прояснит суть вопроса. В 1968 году, во время моего кругосветного путешествия, меня однажды пригласили в лагерь для заключенных, чтобы я познакомил этих людей с йогой. Как только я прибыл туда, меня окружили несколько сот заключенных. Они смеялись, олюлюкали, тянули мое тхотти. А один из них сучил мне даже пачку сигарет. Ни о каком намеке на чувство почтения или уважения ко мне не было и речи. Я понимал, что не смогу обучить их йоге, пока они находятся в таком состоянии и потому решил провести сеанс Йога-Нидры. Я предложил им лечь спокойно на спину и приготовиться к занятиям. Но они никак не могли успокоиться. Они пищали, дергали друг друга, кричали и бронились. А я все ждал, когда же они угомонятся. Прошло уже полчаса. Я сказал им только два предложения. «Пожалуйста, закройте глаза, не двигайте ваше тело». Я все стоял и ждал, и, наконец, вынужден был оставить их и уйти в отель. На следующий день я позвонил в лагерь, чтобы сообщить, что больше туда не приду. Но служащий вдруг стал меня умолять, чтобы я непременно вернулся. «С вами Джи», — сказал он, — «попробуйте поговорить с ними еще раз». Они успокоились сразу же, как только вы ушли. И я решил пойти к ним опять. Когда я к ним пришел, те же заключенные лежали уже спокойно. Я предложил им приподняться к исполнению комплекса Сурья Намаскар, приветствия Солнцу, но они возразили мне, нет, мы хотим ту йогу, о которой вы говорили вчера. Так, на протяжении шести дней я проводил с ними занятия по йога-нидре. Учил, как расслабляться с головы до пальцев ног, внешне и внутренние, каждую часть тела. Ежедневно служащие сообщали мне, что заключенные становятся более спокойными и уравновешенными. И почти перестали драться. На седьмой день состоялся прощальный вечер, на который пришли все заключенные. Когда мне дали слово, я вынул из кармана пачку подаренных мне сигарет, и, обращаясь к заключенным, сказал: В первый день нашего знакомства вы предлагали мне закурить с вами. Что ж,. Теперь я готов удовлетворить вашу просьбу. Тут же ко мне подбежал тот, кто подарил эти сигареты и стал настойчиво извиняться. «С вами Джи! Простите меня за эти сигареты! Пожалуйста, возвратите их мне!» Этот человек, который еще неделю назад не знал, как себя вести со свами, сегодня преобразился не потому, что его научили хорошим манерам, а потому что занимался йога-нидрой. В чем же секрет такой трансформации? В ритуалах? Нет. В назиданиях? Нет. Секрет в освобождении от напряжения, в глубоком расслаблении тела и ума. Когда человек напряжен, его поведение искусственно но когда он расслаблен он естественен когда устранены баррикады и завалы как источники напряжений свободный ветер естественности проветривает все наше существо для обновленной жизни тренировка ума йога нидра это сумеречное состояние ума между бодрствованием и засыпанием. Постигая науку йога-нидры, вы постепенно проникаете в сокровенную природу вашего сознания и освобождаетесь от многих ментальных напластований, ущемляющих ваше подлинное «Я». Характерно, что в обычной обстановке бодрствования активизируется сознательный ум но когда вы расслабляетесь пробуждаются подсознательные и бессознательные сферы вашего ума предоставляющие вам возможность воздействовать на корни тех болезней комплексов и страхов которые плодоносят в сознательном уме именно эти сферы вашего ума являются подлинными резервами вашей мощи. По существу, весьма простая техника йога-нидры позволяет проникать в так называемые «мертвые зоны сознания». Подсознание — прилежный и исполнительный ученик, который немедленно выполняет любые приказания. Регулярно практикуя йога-нидру, вы научитесь управлять подсознательным умом, за которым послушно последует и ваш сознательный рациональный ум. Корень созидательности Йога Нидра является тантрической практикой и, согласно тантрическим законам, должна развиваться спонтанно. Вам не следует воевать со своими привычками и комплексами и искоренять свою природу, так как подобные действия лишь формируют внутренний дискомфорт и враждебность. Недаром многие люди, пытающиеся скорректировать себя при помощи различных вероучений, становятся агрессивными шизофрениками. Даже современная психология уже настолько повзрослела, что внушает нам. Если вы имеете недостатки, не выталкивайте их насильственно, ибо их не устранить ненавистью. Как же быть? Если вы хотите, чтобы дерево не плодоносило, а разве достаточно отсечь его ветви? Отсеките его корень. Иными словами, чтобы устранить недостатки, необходимо приблизиться к корню ума, то есть к подсознанию, и йога может оказать вам эту услугу. Человек слаб, и потому он так цепляется за свои ветви и листья, чувство и интеллект, но как только она откроет врата, ведущие к подсознанию, доверившись йога -нидре, он оказывается у самого порога созидательности. Недаром в индийской мифологии символом йога нидры является господь Нараяна, возлежащий на океане молока. Он лежит на исполинской змее с большим количеством капюшонов, а прекрасная Лакшми массирует его стопы, в то время как из пупка Нараяны прорастает цветок лотоса. В околоплотнике, которого оседает Господь Брахма, символ подсознания. Господь Нараяна – это ваше доверие, змея – ваше одеяло, а ваш пол – это океан молока. Когда практикуете юга-нидру, вы должны максимально расслабиться, а не заниматься концентрацией. Если вы действительно последуете за инструкциями человека, который руководит вашей йога-нидрой, перед вами откроются врата к обновлению вашей личности. Но если вы пропустите хотя бы несколько инструкций, этого не произойдет. Все, что вы должны делать, следовать за инструкцией голоса. Состояние восприимчивости. Повседневная жизнь притупляет восприимчивость у большинства людей, но йога-нидра расширяет и углубляет эту восприимчивость. Подобно тому, как расплавленному железу можно придать любую форму, так и расплавленный йога-нидрой ум можно изменить конструктивным образом, если в нем сожжены его комплексы, и опасения этим и занимается йога нидра если например я назову что-либо верным или неверным вы можете согласиться со мной или нет это будет лишь вашим рациональным решением не больше ибо одно согласие еще не является волевым актом воплощающим мое утверждение вашу повседневную жизнь. Что же этому мешает? Существует немало причин, почему так тяжело практически осуществить наши идеи. Все высокие идеалы жизни не должны оставаться только на бумаге священных писаний, они должны жить вместе с нами, если они истинны. Йога Нидра позволяет нам наконец-то прикоснуться к нашей таинственной духовной личности, которая ответственна за все, что мы думаем и делаем. Благодаря йога нидре мы сможем начать действовать во имя тех идеалов, в которые верим. Однажды я встретил профессионального вора и закоренелого преступника. После продолжительной беседы с ним, я, как мне казалось, убедил его в том, что воровать нехорошо. Он даже сам назвал себя грешником. И я подумал, что свершилось чудо, что я обратил его на путь истины. Через пять лет я вернулся в его деревню и обнаружил, что он по-прежнему занимается своим ремеслом. Почему? Потому что он согласился со мной, что воровать плохо на уровне рационального ума, а не подсознания. И я решил остаться в этой деревне еще на 6 месяцев, чтобы провести в школе занятия по йога нидре с учителями и детьми. Интересно, что вор также посещал мои занятия и вскоре прекратил воровать. Этот пример иллюстрирует, что одного рационального убеждения мало, ибо это всего лишь один аспект сознания человека. Каждый из нас имеет свое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, но далеко не все следуют этим представлениям необходимо развить восприимчивость ко всему, с чем мы сталкиваемся. А это возможно лишь тогда, когда устранены раздражители и ум начинает успокаиваться. Когда уравновешенный ум сталкивается с раздражителем, сознание не искажается, а направляет человека наилучшим образом. Если человек вошел в состояние восприимчивости, Практикуя Йога-Нидру, вы можете сказать ему о его недостатках, внушая ему положительные установки. Если его восприимчивость достигла апогея, он будет вас слушать и слушаться, потому что его рациональный ум утратил свою активность в такой же пропорциональности. Понять Человеческую природу прежде чем практиковать йога нидру преследуя определенную цель постарайтесь понять природу той личности которую вы собираетесь перевоспитывать иначе ваша практика может вызвать в нем отвращение несмотря на то что вы предлагаете человеку великие и возвышенные идеи во время сеанса йога нидры человек может не последовать за ними. Бывает, что кто-то внутри нас словно восстает против установившихся правил, порядков и законов. Это происходит от того, что идеи, застрявшие в нашем уме, противоречат нашей подлинной природе. Каждый из нас имеет свою индивидуальную, самобытную природу которое невозможно, да и не нужно устранять. Йоги называют эту природу свабхавой, то есть врожденной натурой. Мы можем изменить привычки, религиозные пристрастия, но не человеческую природу, которая сопровождает человека через всю его жизнь, являясь основной причиной всех его достижений и ошибок. Чтобы понять эту природу, необходимо изучить спонтанное, а не рациональное поведение человека. Однако взрослые настолько перегружены различными понятиями, и в том числе нормами, что их поведение редко бывает естественным и спонтанным. Иное дело дети, которые почти всегда естественно и легко входят в состояние йога-нидры извлекая из нее максимум пользы. Время высевать семя перемен. Наиболее важнейшей частью практики йога-нидры является санкальпа, решительное утверждение, которое вы составляете для себя во время каждого занятия. Все может подвести вас, но не санкальпа, сформированное во время занятий санкальпа санскритское слово которое переводится как решение или решимость то есть определенные намерения выраженные в краткой форме это очень важная стадия йога нидры когда акцентируется личность и тем самым направляется в нужное русло если вы знаете чего хотите достичь в жизни санкаль поможет стать творцом вашей судьбы возможно что вы желаете стать художником писателем оратором или духовным лидером и простая техника йога нидры позволит вам достигнуть этого но сначала вы должны выбрать направление Большинство людей плывут по течению, подобно кораблям без руля, парусов и якоря. Они порой знают, куда их влечет судьба, потому что их подталкивают другие. Иногда они выходят на верный путь вследствие тех или иных обстоятельств, не имея другого выбора. Однако, если вы подготовили почву для посева, Убрали саурную траву, удобрили землю, семя быстро пойдет в недра. Во время сеанса йога-нидры постепенно обнажается поле подсознания, и когда оно становится более восприимчивым и чувствительным к самовнушению, на него накладывается санкальпа. Важно выбрать удачный момент для наложения санкальпы. Когда рациональный ум утрачивает активность и пробуждаются иррациональные силы. Санкальпу используют как в начале занятия, так и после него. Санкальпа, используемая в начале, подобно посаженному семени, используемое в конце, подобно орошению. Санкальпа это формула того, Кем вы хотите стать или что совершить в жизни? У каждого есть различные желания и амбиции, но далеко не каждый может их реализовать. Чаще всего они истощаются и улетучиваются. Точно так же идея Санкальпа, вовнедренная в подсознание, непременно прорастет в вашей жизни и станет вашим наставником. Тот, кто пренебрегает подсознанием, предпочитая рациональное решение, похож на того садовника, который ограничивается формальным контактом семени с поверхностью почвы. Если такое семя и прорастает, его вскоре заглушают сорняки, точно так же, как санкальпа, брошенная в сознание, не даст добрых плодов потому что посажено недостаточно глубоко, не в подсознание. Часто люди принимают то или иное решение в состоянии возбуждения или неуверенности, когда ум еще не готов выполнить это решение. Для достижения успеха санкальпу следует выражать сильным волевым желанием и чувством лишь в то время, когда рациональный ум как бы засыпает, а подсознательный ум просыпается и готов принять и впитать в себя то, что ему предлагают. Необходимые для этого предпосылки формируются йога-нидрой. Семя санкальпа, однажды посаженное глубоко в подсознание, прорастает в сознании и приносит обильные плоды, преобразуя и личность человека, и его судьбу каждый из нас может взрыхлить свою ментальную структуру и нет такой личности которую нельзя образовать как нет и такой навязчивой идеи или страха который нельзя было бы устранить секрет ваших будущих трансформаций может быть рассекречен вами если ваша санкальпа Будет подкреплена непреклонной волей. Однако эту могучую технику следует использовать осмотрительно, хотя ее применяют порой в терапевтических целях, она широко используется и для таких более возвышенных задач, как самореализация или самадхи. Санкальпа может совершенно обновить вашу жизнь искоренить вредные привычки, привить благородные склонности, вкусы и многое другое. Таким образом, санкальпа является весьма эффективным инструментом в руках человека, который знает, как с ней обращаться. Те же, кто не знает, что такое санкальпа, ошибочно считают, что санкальпа — это сила воли, или средство для исполнения желаний. Скорее, санкальпа — это конструктивное средство преобразования всего человека. Это средство по-настоящему можно понять лишь тогда, когда человек понял цель этого средства и его значение. Поначалу многие вообще не понимают, что такое санкальпа и как ее создать. Поэтому следует подождать, пока разовьется понимание. Конечно же, санкальпа может устранить такие вредные привычки, как курение, пьянство и так далее. Но она может гораздо больше. И потому использовать ее только для этих целей все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Чтобы попасть в цель, нужно метить выше цели. Когда побеждает Санкальпа, весь человек очищается и облагораживается. Когда восходит солнце, меркнут звезды. Опыт Йога-Нидры Каким образом Йога-Нидра влияет на тело и ум? При помощи психофизического расслабления Йога-Нидра воздействует на физический субстрат мозга вызывая не только мышечную релаксацию и изменение кровяного давления, но и постепенное преобразование всей личности. Занимаясь йога-нидрой, мы пытаемся превзойти скудные возможности заурядного ума и заурядного поведения, так как данная тантрическая практика постоянно стимулирует различные центры мозга, вызывая те или иные ощущения и переживания доктрина кармы йога нидра это особая практика которая извлекает психическую силу из ее подсознательной глубин на поверхность сознания наш мозг перенасыщен мириадами впечатлений спрессованных в архетипы каждый из которых представляет опыт целой жизни то есть карму подобно тому как фотокамера регистрирует все на негативе так и каждый наш опыт сознательный или бессознательный регистрируется нашей психикой формируясь в архетип как дерево каждый год продуцирует семена а в течение всей своей жизни миллионы семян, так и ум человеческий продуцирует миллионы таких семян, как кармы, самскары и архетипы. Однако человек не просто биологическая единица, но творец своего микрокосмоса. Бог созидает макрокосмос, расширяя его планетами и вселенными а человек созидает микрокосмос, расширяя его своими действиями, опытом и кармой. Существует три слоя карм. Первый слой самскар оседает на дне сознания, образуя сферу бессознательного или скрытую, непроявленную форму. Второй слой самскар располагается над первым, и образует сферу подсознательного, или форму постоянных перемещений и проявлений. Третий слой располагается над вторым, образуя сферу сознательного, или форму созревания и плодоношения. Доктрина кармы определяет эти три слоя как поток кармы, ее накопление и предопределяющая карма или судьба кармические опыты занимаясь йога нидрой вы можете прочувствовать как ваше сознание в зависимости от ваших возможностей и способностей продвигается от одного слоя самскар к другому слою постепенно углубляясь и извлекая все более причудливые и яркие впечатления впрочем Иногда случается, что оно не способно проникнуть достаточно глубоко, и поэтому странствует в более ограниченном пространстве рационального ума. Но и тогда вы все же получаете определенное расслабление, приятные ощущения и погружаетесь в сон. Однако такой опыт, как левитация, может возникнуть лишь тогда, когда мы проникаем в царство подсознания и отделяемся от тела. В таких случаях человек испытывает необычайные переживания, которые по существу представляют обнажаемую карму прошлых жизней, извлеченных из пучины подсознательного и бессознательного царства. Так Йога Нидра вычищает а гиены конюшни, ментального и астрального хлама, при помощи нашего же сознания, погруженного в глубокие пропасти подсознания. Опыт прошлых жизней иногда осознается вами непосредственно, но чаще всего он проявляется при помощи символических средств. Так, например, если слова и концепции представляют язык рационального ума, то символы, цвета и звуки являются языком подсознания или архетипами, которые выплескиваются из подсознания в сознание во время занятия йога нидрой В таких случаях определенный образ или символ могут выразить опыт, который в тысячу слов не смогут передать. Наша подсознательная память это обширное и эффективное хранилище наших прошлых жизней. Уже современная психология утверждает, что все, что есть в макрокосмосе, есть и в нашем микрокосмосе в форме архетипов. Современная нейрофизиология также рассматривает мозг человека как голограмму о внутренней вселенной эти бесчисленные архетипы покоятся внутри нас если мы желаем в этом убедиться нам необходимо извлечь их из нетр подсознания при помощи йога нидры которая вытеснит специфическими символами эти архетипы из мертвых напластований архива сознания Обычно такими словами являются образы в форме розы, храма, ладьи, льва, человека или мандалы и янтры, особые геометрические фигуры из комбинаций линий, точек и кругов. Янтры и мандалы наиболее эффективные средства высвобождения с прессованных архетипов и выталкивание их в область осознания.